Привет, друзья! Сегодня я покажу и расскажу о новом реализованном проекте на 110 квадратных метров для семьи из трех человек – мамы, папы и старшеклассницы-дочки. Чтобы превратить этот большой вытянутый коридор в достойное общественное место, я условно поделила его на две части. Это входная, основная часть. Здесь, в этой нише, находится такая большая-большая скамейка с ящичками, с большим зеркалом и этими подвесными большими шкафами. И вторая часть – это небольшой коридорчик, рекреация, которую я оформила в неком таком тропическом стиле. Это большое зеркало, это ростовая пальма и другие тропические растения. И это помещение, которое делит а, хозяйскую спальню и детскую комнату. А здесь ванная. Вот с ванной комнатой были самые большие сложности. Всего на неполных 5 квадратных метров от застройщика нужно было вместить все и даже больше. Кроме ванны, унитаза, двух раковин, одна из которых для ног, шкафов, аксессуаров, нужно было вместить в стиральную и сушильную машину. А это постирочная, и я ее закрыла стеклянной дверью. или родительская спальня в этой большой комнате вместительная вместительная гардеробная здесь большая уютная кровать здесь место для работы и для занятий со внучкой здесь макияжный столик здесь прекрасное место для отдыха и чтения книг это кресло под большим ростовым деревом Я уверена в том, что произведение искусств поднимает любой интерьер на высокий интеллектуальный, эмоциональный и культурный уровень. Тому подтверждение работы Берес Назар, действительного члена Союза художников, глубокого и прекрасного мастера. Это комната дочери хозяев, 15-летние девочки, отличницы, красавицы. Все, что нужно для девочки-подростка здесь есть. И большая кровать, и шкафы, и даже диванчик для подружек. И этот макияжный столик с большим-большим зеркалом ростовым. И обратите внимание на эту столешницу. Она интегрирована с подоконника и имеет вот такие вот выдвижные ящички. Это очень удобно и красиво. Дизайн этих шкафов повторяет дизайн тех шкафов, которые у нас находятся и в прихожей. Хотела обратить внимание на то, что у меня кондиционер интегрирован э, вот в этот шкаф, и он находится за решетками. Душевая комната девочки-подростка минималистична. И строка. Здесь темная акцентная стена, теплые полы, черные аксессуары, душевая кабина, как все должно быть. Но минимализм этот смягчает. Теплые фасады дерева и растения. А через эту зону, оформленную в тропическом стиле, мы попадаем в спину большую, светлую разделена условно тоже на две зоны это мягкая где находится диван пуфик кресло и этот большой большой телевизор и столовую зону здесь находится самый прекрасный стол который я когда-либо ставила в свои интерьеры Освещение во всех помещениях этой квартиры и во, все, во всех моих проектах сложное, многоуровневое. столовая. Юная заказчица хотела современный формат, остров. Мама была за классическое решение. Я нашла компромисс. В этой части можно посидеть, поговорить, выпить чашечку кофе с круассанами, а там столовая зона. Идея такого расположения столовой зоны очень понравилась хозяину квартиры. Сидеть на, за этим столом, на большом диване, кресле и контролировать приготовление пищи и в перерывах смотреть телевизионные передачи, спорт.